Неужели этот матч все-таки начинается? Что ж, дамы и господа, еще раз всех приветствую, все, кто не в курсе. Давайте, заезжайте в курсец. Команда Хайред Киллер против команды Ван Холл в рамках финала верхней сетки турнира ProMidKS.ru а, Как известно, Хайред Киллер прошли по техническому поражению своих соперников из команды Коса Смерти. А, ну а команда Ван Хол обыграла в полуфинале верхней сетки команду ProMiasa. И, собственно говоря, за счет этого эти команды встретились в финале верхней сетки. Напоминаю также, что проигравшая команда вылетает э, в нижнюю сетку. И не покидает этот турнир. Но победитель уже проходит в гранд-финал и обеспечивает себе либо 3000, либо 2000, в зависимости от исхода самого гранд-финала. Сейчас же команда Хайред Киллер, наконец-таки все-таки сыгравшие ножи, выигрывают их и начинают в обороне, ванхолл в атаке. Составы на ваших экранах это Лили Рейзен... Райзен... Вич... Фей... Фейч... Фейч... И Мирайчи за команду One Hall. Ну и Хайрот Киллер это 114 й ас дас Ас-дас-дас-дас-дас квалус, Хаус the Best и Слайд. И, собственно, уже первый минус сделан. Только что забрали Лилия, а следом забрали и Фейча. Вот такие вот приколдесики, дамы и господа. Третий и четвертый минус также в исполнении команды Хайрот Киллер. Райзен последний. Его уничтожает Хаус the Best. И это, по сути, раунд трех игроков. Да, Квалус и Слайд не поучаствовали, но я уверен, они не расстроились. Проверка донатика от Виктора, но должен. Должен, да, вот он выскочил. И даже смотри, он еще и в рубли сразу переводится, Витя. Спасибо большое за два баксика. Витя, проверка донатика, еще раз повторяю сообщение. Огромное-огромное спасибо. Донатик работает, как ты можешь заметить. 1-0. Неужели не будет ТП? Ну... Да, по всей видимости, не будет. Но может быть потом, позже, кто-то до кого-то докопается, кто-то кого-то замашнит. Но я надеюсь, все-таки этого не произойдет. Хаус The Best отстреливает соперников планомерно и целенаправленно. Но при этом тиммейты, находящиеся на точке А, Малясик не справляются со своей задачей. Ох ты, какая грубая ошибка от Хауса. Нет дочек спины и Квалус остается в соло. И разрывают здесь, конечно, Квалусу с двух сторон, открывшись практически синхронно райза и Витч. В результате 1-1. Блин, у меня что-то виснет трансляция. Светлана Андреевна это только по всей видимости у вас. Левон Варданесян пишет всем привет. Люблю Counter-Strike 1.6. Левон, надеюсь, так же, как и мы. Собственно, приятного просмотра всем, кто сейчас находится на прямой трансляции. Всем, кто в записи смотрит... Тоже вам приятного просмотра. И также сразу спойлер. Завтра в полу... Полу-полу-полу... Завтра в 6 часов вечера по московскому времени пройдет четверть финала нижней сетки. Разваливают, разваливают команду Хайред Киллер. Ничегошеньки здесь, конечно, ХК поделать не могут. И счет в результате 2-1. Состав, кстати, команды Хайред Киллер я, по-моему, не озвучивал. На всякий случай озвучу. Аз-даз-даз-даз-даз. Хаус best. 114-й, он же Нео. Квалус и Слайд Гардиан. А Команда Тачана играет? Нет. Увы, на этом турнире команды Тачана нет. А комментатор наш сам играет. С 2016 года не играю в Counter-Strike 1.6. Иногда захожу вспомнить, что такое КС на паблик. Но это бывает очень редко. И только в коммерческих целях. Для рекламы, собственно говоря, самих паблик-серверов. 114-й в соло против четверых оппонентов. Здесь, как вы видите, шансов в этом раунде на экономическом для хайрат Киллер попросту даже и не было. Ван Холл такую, а, так скажем... Такую возможность не предоставляют как шанс на победу в раунде. Ну, в общем-то, бомбы при этом, кстати, нет. Почему-то у команды Ван Холл на руках. И вот только сейчас ее забрал Вич. Ну, не Вич, прошу прощения, Мирайчи. Бомба будет установлена на точке А, что уже достаточно очевидно. Нео вспоминает старое и убивает с Сдиглад. Сразу двух соперников забирает и Рейзена. Райзена, простите, я все время хочу читать как бы как правильно, но тоже мог подумать, да, что у человека Никто читается по-другому. Райзен. Ну, в общем, в общем, дамы и господа, 3. Хотел сказать 3-0, но нет, 3-1. Кстати, Саш, а текст доната спецом а, на экран не настроил? Да. Да, потому что там всякое иногда могут написать нехорошее. Ну, в принципе, нехорошее могут написать и в нике. Но ник человека — это ник, туда много не запишешь. А вот в сообщении можно очень много всего написать. ХК слайд Энтри фраг по Мирайче Далее минус от Хаоса Беста по Райзену И в результате 5 в 3 Здесь ошибочная, очень ошибочная игра от слайда Конечно, эту позицию стоило бы отдать Учитывая, что тут и тиммейты рядом есть Да и дымы лежат, в общем-то, тут нарожен Лезть не самое, конечно же, адекватное решение. Но ладно, слайдгардин немножко ошибается, потому что он человек. Все люди иногда ошибаются. Фейч забирает Нео, и ситуация выравнивается 3 в 3. Немножко что-то фрезит. У нас Вич. Или сервер, или ХЛТВ. Что-то фрезит. Бесподобный хедшот от Фейча. У Квалуса, наверное, не было шансов выжить здесь. И Хаус вместе со СДАС-ДАС-Дас-ДАС остались. Вдвоем. Фейч при этом, кстати, не знает, что у него за углом прям находится один из оппонентов, а он здесь, между прочим, находится. И это хаос the best с 13 хаспоинтами, который все-таки попадает, хотя я, конечно, был немножечко напуган и думал, что попадание уже и не произойдет. Вич остается один на один с хаосом, и тут, конечно, Вич должен выиграть. А почему не прострел сразу? Я так и не понял, но окей. Попадание в голову все таки зафиксировано, и это фиксация четвертого раунда для команды One Hole. Фасткап. Э, нет, Клименко, матч на сервере, потому что фасткап дико лагает. Так, ну, про призовой фонд уже ответили. Три... Ну, на всякий случай отдам более широкий ответ. Четыре... Простите, какие четыре? Три тысячи за первое место, две тысячи за второе и тысяча за первое. Цифры в рублях. Прессинг точке А. Оставшееся звено, играющее на споте Б. Это Нео и Асдас в данный момент заняты поджимом малого квадрата. И три игрока атаки, естественно, уже готовятся принимать. Лили отправляется уничтожать соперника. И этим соперником является Асдас Дас, с которым Лили, естественно, справляется. 5-1. Также хочу напомнить, дорогие мои друзья, про голосовашечку. Не забывайте голосовать в чатике за команду, которая, как вы считаете, должна победить в этом матче. И на ютубчике в данный момент в голосовании лидирует команда OneHall. При этом, при всем в группе ВКонтакте у меня было закончено голосование, где выиграла команда Киллер. То есть подписчики моей группы ВК думают, что выиграют именно ХК. А вот OneHall... Непонятно, выиграют или не выиграют, типа, да. Но вот во всяком случае, какие-то все-таки попытки посопротивляться имеются. И ван холл э, проигрывает очередной раунд, и счет становится 5-2. Не, даст, даст, а ASD, ASD. Uh, Товарищ Руслан, я именно так и говорил: Ас-дас, дас, дас, дас, понимаешь? Слышишь, в начале я говорю ас... А дальше говорю «даст, дас дас даст, дас даст, даст потому что именно так и написано, в общем-то. А когда люди научатся ставить себе нормальные никнеймы, я их буду и читать нормально, а то я могу ведь и написать, например, вернее, читать его как э, идиот, знающий всего-навсего три кнопки. Собственно говоря. Поэтому не нужно тут как бы лезть с вашим... Э, как он называется? Как он называется-то? Господя! С вашим самоваром, короче, к нам в Тулу. Э -э вот. 114 это Neo, ASD это слабый плеер. Володя пришел и открыл всем глаза, как будто типа мы никто здесь не знаем, что слабый плеер это ASD, а 114 это Neo. При том, что я и так уже много раз говорил, что 114 это Neo. Ну да, про слабого плеера, кстати, пардонте сказать забыл. Просто все-таки привычнее читать никнейм, когда он нормальный, а не когда он вот такая вот херня. 5-3, дамы и господамы. Команда Хайрат киллер, пока что размениваются, ну, чуть более чем успешно. Мирайчи, 76% в лайфбаре. И Хаус The Best убивает Мирайчи. Последняя пуля, выпущенная в его голову, приносит четвертый раунд команде ХК! В результате 5-4 на табло. Хайред киллер не останавливаются и продолжают пытаться э, догнать своих соперников. Но вопрос, конечно, такой себе вот непонятно. Есть ли в этом перспектива на взятие карты? Вот что больше здесь интересно. Саня, давай больше комментирования. Команды. Матч очень интересный, а ты чат читаешь. Я не вижу здесь абсолютно ничего интересного, учитывая, что я этот матч 30 минут ждал. Весь интерес к этому матчу, я спасибо командам уже растерял. ВИЧ! Сто процентов здоровья, в общем-то, имеет... И автомат Калашникова в конкретно этом контексте, конечно, является огромным-огромным другом в данной ситуации и даже помогает выиграть перестрелку со Слайд Гардианом. Но вопрос, что сделать с Нео и с э, Квалусом, которые, в общем-то, имеют весьма хорошие позиции, так как находятся практически на одной и той же самой точке. Э, но вопрос бомбы. Разумеется, атакующему игроку придется сначала сходить за бомбы, уже потом там где-то какие-то искать. Возможные перестрелки и надеяться На какие-то возможные позитивные Развития событий Но здесь, конечно, сложно вообще предположить А хоть каких-то даже, банально Маломальских, позитивных Развитиях событий, ибо Хайрат киллер такое проигрывать, ну просто не имеют Права Ни морального, ни какого Ну, здесь, конечно, стоит у нас Нео э, Нео был забайчен был забайчен на стрельбу и в результате все-таки, конечно, ВИЧ сыграл как-то прям... Ну, как-то прям, я не знаю. ВИЧ второй раз почему-то не пытается простреливать стены, которые простреливаются. Вот у меня здесь, конечно, вопросы к нему. Потому что э, в первый раз соперник стоял как бы за простреливаемой текстурой. Сейчас соперник стоял за простреливаемой текстурой. Но по результату мы видим с вами что ни одной попытки прострелить. Это типа забавненько. В чем смысл тогда стримить и комментировать игру, если интереса нет уже? Ну, в смысле как? Наверное, потому что данная игра проплачена, вот поэтому, собственно, она и комментирует. Нео! Ого-го-го-го! По-моему, последний пулька сейчас Нео очень красиво раздал хэдшотик, ну и точку А в результате тоже поломали, вернее, остатки. Остатки игроков атаки, находящиеся под точкой А, были поломаны. 6-5 И ХК вырываются вперед Парадокс на парадоксе, дамы и господа Но ХК действительно все-таки Выезжают и опережают э, Коллектив One Hall Правда всего только на один матчпоинт В целом это Не сказать, что прям вау Не сказать, что прям супер но все-таки какой-никакой перевес. Пусть даже и минимальный. Два минуса от э, ранее упомянутых Хайрот Киллер. Третий минус от них же. И команда Ван вот Холл только сейчас находит возможности размениваться. Однако Хаус и АСД сводят к нулю абсолютно все старания команды Хайрот Киллер. Killer... Ой, простите, команды Ван Холл в этом раунде. Помнится мне, что у Ван Холл вроде бы пэшки были, по крайней мере, по их словам... Что-то это не совсем заметно. Но там действительно две пэшки, а, черный экран. Доширак шоу. шоу Переходите на YouTube и там все нормально. Там никаких черных экранов нет, не переживайте. Если у кого-то черный экран на твиче, твич любит такой херней, простите меня заниматься. Все на YouTube милости прошу к нашему шалашу. Slide Гардиан. Вот это хедшотик с превычом. Замечательный, знатный и красивый. И второй хэдшотик тоже красивый, но в результате, в общем-то, победа в первой половине достается коллективу Хайрад Киллер. И это даже еще и не сильная сторона. <coughs> ХК тоже очень сильный. Я не отрицаю этого, у команды Хайрад Киллер действительно сегодня выставлен весьма и весьма сильный состав на этот матч. То есть это, ну, старички, по большей степени. Конечно, не стоит забывать, что старички, при этом, например, такие как Neo, играют крайне редко, а точнее вообще они, по сути, играют э -э -э как бы по факту только CSGO. Кто-то, да, вот кто-то играет в CSGO Кто-то вообще болт положил на соревновательный Counter-Strike и играет просто в свое удовольствие Как, наверное, вся команда Ой, Квалус! Одним берстом Сейчас убил двушечку оппонентов Ну, в результате мидл закрыт И ХК, как говорится, на коне 9-5 Пока что не вижу объективных действий ЗТТ в сторону Ну, нельзя, конечно, говорить Нельзя Там проблемы ЗТТ начнутся Посмотрим, Филат, посмотрим Ссылка на YouTube, ссылочка на YouTube в описании имеется. И тоже, в общем-то, все вполне себе можно найти. Находим плашечку YouTube, жмякаем на нее и переходим на мой канал. Ну а вообще, учитывая, что все остальные смотрят, да, Шурак Шоу, я думаю, проблем-то как раз у вас. Потому что у остальных зрителей на Твиче проблем-то нет ни с чем. Хаешка заканчивает этот раунд. И 10 ой, простите, 9. Нет. Че, подождите, кто Хаешка убил? Все, ОВ проиграли. ОВ проиграли, То есть счет 10-5 получается, так что ли? А почему 10-6, тогда? Что-то я понять не могу. С ХАЕшки убили игрока команды One Hall. И бросил ее SD из DSD. Почему счет такой? Ладно, бог с ним. Это реальная игра идет или угар? Реальная игра идет, да? 9-6. Да, ну, блять, какие 9-6? Почему 9-6? 9-6. Окей, ладно, 9-6. 9-6. А, ради божечки. Блин, да хватит уже спами 9-6. Вы чего? Алло! Алло, а откройте глаза! На таблице что? Как ограничены вашу мать? Ну что, пистолетка? Минус один от игрока обороны. Трешечка от Хайред Киллер. Но в ответ на все это Райзен отвечает минусом по квалусу 2 в 3. Оборона пока что в меньшинстве, но, в общем-то, юспы могут свое сделать вполне себе неплохо. Пока с натяжечкой, но все-таки Мирайч шанс это объективно имеет. Хотя слайд Гардиан, кстати, также на Юспе эти шансы сводит до нуля. А, СД умер все-таки. Простите, я не заметил в этот момент. 9-6. Зачем спорить? Мы смотрим игру, а не по консоли чекаем. Слушай, остроумный дохуя, да? Остроумный дохуя, вот мне нравятся такие люди, которые вот в чате сидят и вот... Вот они думают, что они самые умные. А вот теперь сиди нахуй и молчи, гандон. Вот так. Ну что, Нео. Минус фейч, ВИЧ забирает 114-го. И АСД минус ВИЧ. По результату АСД остается один в руках, лишь только... Автомат Калашникова и целых три соперника. Или-или здесь, конечно, заканчивает раунд. Ну, тут, в общем-то, учитывая позицию АСД, конечно, мало можно было предположить каких-то возможных вариантов развития событий, что это хоть как-то бы куда-то бы еще и привело. Навряд ли. Комментатор как будто сторонник ЛГБТ. Ты тоже можешь идти в бан нахуй кусок долбоеба и обморока. Вот так вот. Я не буду сегодня, ребят, честное слово. Обычно я нормально ко всем отношусь, никого не баню, но сегодня, учитывая, что команды меня немножечко замучили ожиданием и, в принципе, регламент по каким-то странным причинам не соблюдался, да, вот, обращаю ваше внимание, что должно было быть выдано техническое поражение, но его не было. Учитывая все эти моменты, я немножечко без настроения. И если вы считаете, что сейчас самое грамотное и правильное решение что-то мне высказать, то вы просто пойдете на три веселеньких, и я разговаривать сегодня ни с кем не настроен. <как> Всех в бан. Да, я сразу говорю, я прям не буду. Кто-то даже неудачно пошутил. И даже это будет шутка, я не обращаю внимания, просто баню нахуй и все. Без разбора. 9-10, а ванхол? Нагоняют? Да не пиши, Сань, 10-7. Ребзя! Ай, сейчас реально, блядь, все в банпы отлетают. А то я типа не вижу, да, что сейчас 10-9, например, счет. Я типа к 9-6, 1-3-то не могу прибавить, да, ребят? Я, по-вашему, наверное, дебил, да? Господин Денис, господин тёзка, да? Вы вот пишете, типа, наверное. А я такой тут просто для вида нахуй сижу, да? Да. Подсказчики, блядь. Простите, <как> дорогие друзья, куча фрагов от команды One Call. И Хайрат Киллер в результате вероятнее всего, конечно, проигрывают, потому что 3 хп у Хауса. Понял. Понял, принял. Д Хаус даже на 3 хп еще умудрился покусать соперников. Ну, покусал. Молодец. Но победы, к сожалению, не увидел. Здорово, Никитка, привет. Александр, не нервничайте. На самом деле, Ярослав, возможно, вы просто не в курсе. Даже более того. А, Саша косав смерть в турнире. Их вернули. Заеб, блядь, боже мой. Давайте я верну оставшиеся деньги за турнир и не буду его комментировать. Я просто этот, блядь, балаган и этот цирк ебал комментировать. Вот, блядь, не обессудьте. Люди, которые не собирают, ни... не соблюдают ни рекламенты, ни хуя ничего, блядь. Никто ни с кем ни о чем не договаривается, пока их не пнешь под задницу. А, все. <клёжу> Интересно, а куда их вернули? Если их вернули, какого рожда? Тогда сейчас я смотрю ванхол хайред киллер, а не хайред киллер коса смерти. Чё, блядь, за Бред! Да, это сильно. Короче, 11.10, Ван Холл вырываются вперед. Ладно, все, ребят, давайте я немножечко абстрагируюсь от чата, потому что в чате хороших новостей я все равно не вижу и, вероятнее всего не увижу. Поэтому давайте, ладно, я хоть как-то это дело документирую. Еще раз напоминаю, огромное спасибо командам за задержку в полчаса. В следующий раз, если следующая команда задержится дольше, чем на 20 минут, которые указаны в регламенте... Простите. В регламенте. 20 минут. Задержка. Если команда задержится, мне по херу я просто выключу стрим и не буду мучить вас своим раздраженным комментированием. Ну и, конечно же, команды не будут расстраиваться сильно. Потому что это херня. Это не херня. Ну, то есть, для многих это, наверное, херня, но лично для меня нет. Три в три, дорогие мои друзья, все, абстрагируемся от всего, пытаемся расслабиться, смотреть за КСом, но это, конечно, справедливости ради очень сложно. А, да, кстати, Ярослав мне говорил, не нервничайте, Ярослав, я не нервничаю, потому что я на успокоительных уже почти целый месяц. Я на самом деле это еще очень спокойно. Минус два от и 11-11, как итог. Итог пока что странный. В плане чего? В плане того, что вроде как все предрекали поражение команде Киллер, Но, однако, ХК борется вполне себе на равных. АСД. Минус в малом квадрате. И, в общем, сейчас уже, как вы видите, здесь и на меду начинается какая-то шиза от команды Хайродкиллер. И... Но при этом и поджимы от One Hole тоже имеют место быть. Ну куда ты, с ножом ты бежишь, Гаврик? Гаврик, голубчик, хаус де бест. Неужели ты подумал, что с тобой кто-то при таком счете будет действительно на ножах резаться? Мне кажется, здесь важна победа, а не приколы такие типа с ножами резаться. Мирайчи! Хотел сказать, остается один, но нет, Нео справляется с двумя последними игроками команды Холл и ХК вырываются вперед, что, в общем-то, изначально и должно, как мне кажется, было э, происходить, ибо вполне себе логично представить, что ХК в атаке должны что-то показывать, ну, учитывая, опять-таки, силу сторон. Ну, с деглом аркада от Лили здесь, естественно, не сработает. Как вы видите, ХК уходит, так скажем, в более закрытую атаку. Да, они ждут сначала аркадных действий от своих соперников. Дожидаются, полностью разваливаются и проигрывают раунд. Все очень красиво и все очень мило. Хаос. Однако хаос злой, хаос злой. Пытался сейчас, как обычно, хаос спасти раунд для своей команды. Но, вы его тиммейты ему немножечко не подыграли. В частности, те три минуса от команды Ван Холл, которые залетели в Большой Квадрат без каких-либо разменов. Ну, очевидно, да, что повлияли, в общем-то, негативно на этот раунд. Потому что разменов не было. Это самое ужасное, что могло произойти в данной ситуации. Когда игроки погибают, ну, а соседняя команда, в общем-то, попросту остается целиком. Три минуса на этот раз от команды Ван Холл. Снова три безответных минуса. Где размены от ХК? Маленький вопрос, где размеры от ХК? Опачки Минус от Нео Вича подрезают, в результате у нас по-прежнему численный перевес сохраняется за Ван холл Но не такой ощутимый, учитывая все-таки лоу ХП Лили Нео с Квалусом, ну, мне кажется, вполне себе такое могли бы выигрывать Даниил, спасибо большое Вижу, вижу сообщение, краем глаза, почитываю периодически. Ну в результате даблкил от команды Банхол все-таки не сумели квалус с Нео затащить, ну такое бывает. <как> Простите, дорогие друзья. Один автомат Калашникова и четыре дигла у коллектива ХК. Не самый, конечно, достойный и не самый конкурентный бай. Однако, единственный Калаш делает два минуса, дамы и господа. И сразу при этом, естественно, два девайса отправляются в копилочку команды хайрат Киллер, который, в свою очередь, практически успешно уже занимают мидл. Феич забегает в дымы. И мне кажется, делает это очень зря на самом деле. Слайд забирает Фейча. И Райзен вместе с Мирайча остались в паре. Но минус от Райзена последовал. Мирайч прекрасно знает, что соперник находится в сайте, А их там двое, елки-палки. А СДСД забирает Мирайча в размен за погибшего Райзена. И следом лишает жизни. Не Рейзена, за погибших. Короче, вы поняли. Все. Просто вы все поняли, дамы и господа. 13-13 на табло. Коллектив One Hole Проигрывают своим соперникам раунд, который... Этот раунд, собственно, разыгрывался на диглах. Парадоксальней ситуации, опять же, не придумаешь. Но теперь сами ванхоловцы будут играть с пистолетами. И, может быть, что-то там где-то, да и получится все-таки у ребят реализовать. Хотя мне, честно, конечно, кажется, что... Ну, с диглами выиграть раунд будет тяжелее, очевидно, чем с девайсами, но... Все вполне себе возможно. Фейч, минус слайд-гардианы, 3 в 3. Но 3 в 3 при том, что выход на точку А, и, в общем-то, останавливать ему некуда. Некого. никому, Господи. Все. Вся проблема в том, что сейчас точка А будет занята игрокам обораны... обораны. Эх, вот что значит, когда сидишь и полчаса ждешь, непонятно чего ждешь Нео, минус Мирайчи, ВИЧ последний, ну, конечно, без ретейков, что очевидно Хотя, ладно, давайте посмотрим Но ВИЧ это человек, который ни разу сегодня ничего не прострелил, даже когда имел возможность что-то прострелить как следствие 14-13 Но на этот раз чаша весов Склонилась в сторону Коллектива Хайрат Киллер И у ХК сегодня получается Реально очень круто отыгрывать Дальше Дальше Дальше я имею в виду еще один экономический От Ван Холлы То есть это потенциальная отдача 15-го И попытка выйти на допы интересно, конечно, будет ли как-то так реализовано с успехом, хоть с каким-то. Но, однако, экономику восстанавливать нужно. Здесь, конечно, против этой самой экономики не попрёшь. А -а Даблкил от Нео, минус от Мирайчи. Хаус забирает Рейзена. И здесь попытка от Нео не отпустить третьего. И, кстати, справедливости ради, очень успешная попытка. Мирайчи не успел убежать. Вич последний. И минус от Квалуса. 15-13, дорогие мои друзья матч У меня много вопросов в команде Хайрат Киллер. Слайд вроде играл за сот и чел без подписи. Не, Слайд uh, Гардиан — это пятистолетний игрок команды Хайрод Киллер. Тут как бы это прям уж... Можно посмотреть стримы еще прошлогодние, и он там уже играл. А... Uh... Вот ASD-ASD, это слабый плеер, он тоже у них э, 55 лет как играет, в общем-то, мне кажется, с, наверное, с основания самой э, команды Hired Killer Кто знает, Саня Монитор себе приобрел, енот-зверь еще пока что нет Ну, во-первых, я еще банально просто даже из дома выйти не могу, так как на карантине А во-вторых, денежка еще пока не скопилось, необходимая Лили! Минус а, слабый плеер. Нео, дабл килл Вич разменный минус. И сейчас единственное, что могут сделать хайрат киллер для победы, это не панихер, простить, нихрена себе, и не паниковать, сказал бы я. Но, однако, здесь, конечно, паники немножечко хайрат киллеровцы предались. Ну и плюс, конечно, у команды Onehole просто нет вариантов. Ой, Слайд Гардион! Вот эта точка, дамы и господа, вот это жирнейшая точка в матче, а какая красивая. Команда хайрат Киллер выигрывают данный матч и выходят в гранд-финал этого турнира, в рамках которого они сразятся с победителями финала нижней сетки за главный приз. 3000 рублей победителю, 2000 рублей проигравшему. Вот так.